Здравствуйте! Сегодня мне необходимо доделать ловушки для ос и расставить их на винограднике. Некоторые грузы винограда я попрятал в мешочке, которые были шиты мной еще в зимний период времени. А на эти виноградные кусты, где осы еще пока не долбят, но, возможно, могут это начать в ближайшее время, сейчас делаю еще дополнительно ловушки для ос и расставлю их на проволоке шпалеры. Можно ставить и на низ, но ну, кто как желает. Берем пластиковую бутылку, и будем ее разрезать. На какой высоте лучше разрезать? Разрезаем ее там, где проходит одинаковый диаметр по данной бутылки. Я буду разрезать вот здесь. Вот в этом месте тут хорошо видно, и ровно она будет разрезаться по этому пазму. И так разрезаю. Берем нож острый. Все, разрезал. Откручиваю пробку. Ставлю вот так внутрь. И все. Если будем данную ловушку ставить на землю, то достаточно этого. На земле они осы не так сильно пьют сироп, как на кровке шпалеры. Приманку лучше всего делать из сухофруктов фруктов или заправлять их каким-нибудь сиропом сладким, чтобы он потом при брожении издавал хороший покучий запах. Или созревший виноград, который имеет ароматные запахи и добавить еще тот сироп сахара, оно забродит и будет приятна приманка для оста. Так как я буду подвешивать данную ловушку на проволоку шпалеры, то мне необходимо по-другому чуть-чуть подойти к этому. Беру шило или что-то острый предмет и необходимо сделать отверстие. Сделал отверстие, беру проволоку и завожу в это отверстие. Завью Здесь на крючок делаю. Теперь эту заглушку ставим. Все поставил заглушку. Заполняем ее необходимой приманкой сиропом нити, и подвешиваю на проволоку шпалер. Крючок делаю и подвешиваю. Надеюсь, что это видео поможет многим начинающим виноградарям применить эти ловушки, сделанные своими руками, для отлова ус, которые любит полакомиться. Сладкая ягода винограда. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписывайся на мой канал. Всем желаю богатых урожаев. Всего доброго. До свидания.